Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца самым дешевым красным вином. Покажу сразу два способа. Несмотря на то, что вино в обоих случаях одно и то же, яйца получаются разного цвета. К тому же во втором варианте скорлупа покрывается искрящимися кристаллами. Приятного просмотра! Первый метод быстрее, чем второй.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 Благодаря такому действию яйца становятся блестящими, а цвет приобретает более теплый оттенок. Теперь второй, очень интересный метод. В результате получим искрящиеся яйца. Насыпаем в кастрюлю 100 граммов сахара. Наливаем пол-литра вина, такого как и в первом способе